Тепловозик Саша. Ой, как это тяжело тащить. Ой. И сколько пассажиров там вообще нужно будет попросить посчитать? Наконец-то рабочий день закончился. Эх, ну жалко, то, что столько пассажиров перевез, а мне за это ничего. Да, О, привет! О, скажешь Саше то, что он награжден? Сказать Саше. То, что он награжден? Да, да. Хорошо, скажу. О, спасибо. Саша, представляешь? Мне только что звонил Павел Алексеевич и сказал, то, что ты награжден. Как награжден? Я и награжден? За что? Как за что? Ты же сейчас так много пассажиров перевез. Домида!